Спасибо, я, я, я, я, я, я, девочки. Обожествление Путина нашего, для чего вам это надо? Что? Обожествление, воспроизвольнение кого-то обозначает это, это вы слово. посмотрели в интернете. По-гречески, вот да? это не важно, что я посмотрела. А -а -а. Сам факт, что, да и почему вы придумали именно это слово? Похлопать. ну похлопать и в ладоши, плачь. ну что ты. Попроще вопрос задавай. не управляю так. Я сам сделаю мне надо, понял? Что он говорит? Возмущаются. Ну, ты не очень правильно общаешься с человеком. То есть мне не нравится такое общение. Всех я приветствую. Меня зовут Евгений. И сейчас я буду снимать шоу, которое всегда проходит на улице с прохожими. Называется шоу Вопросы за бабосы. И в этом шоу я буду платить людям деньги за то, что они будут отвечать на вопросы. Нет, спасибо. Хорошо. Сейчас будем ходить, уговаривать людей, чтобы они приняли участие посниматься в этом невероятном шоу. О, давайте залезаем сразу в кадр дружно. Вот так вот стоим. Сейчас я посмотрю, вы классно выглядите. О оператора просто нету, понимаете. Секундочку. Значит, вам кажется, что это какой-то развод, правильно? Правильно. Слишком подозрительно. Я слишком подозрительно. слишком подозрительно все вокруг происходящее. Неужели все так паршиво? Да. Нет. Все хорошо. Да. Постоянные разводы по телефону. Есть такой. Сбербанк, ВТБ. я один раз ответил всем, кто и звонил, они больше не звонят. Никому больше. Я хочу вам кое-что сказать. Mm -hmm. Это не развод. Mm -hmm. Это очень популярная передача с очень веселым ведущим. Это вы? Веселый ведущий – это я. Сейчас я вам задаю пять вопросов. Если вы отвечаете правильно, правильно я плачу вам, бабоса. Ничего себе. Ничего себе. А если неправильно, мы вам. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Федя. Даша. Дарья, вы какая-то не очень веселая. Ну, я с веселым веду. Вы до сих пор думаете, что это развод? Нет. Она слишком жизнерадостная, у нее кончилась энергия. Через чур. А просто... Первый вопрос. Какой рыболовной снастью ловил рыбак, О, не рыбак, а рыбу, старик из сказки Пушкина «Сказка о рыбаке»? Не потом. Невот. Да все правильно. Сей вам ловил. Вот. Федька, Федька, сколько тебе лет? Тринадцать. А сколько о, Господи. На вид 40 это уже себе. Второй вопрос. Боярню с какой фамилией изобразил на своей картине Василий Сориков? Я о Фейске ага. даже спрашивать ага. не буду. Морозова. Совершенно верно. Как называют авторитета в искусстве? Искусствовед? Нет. Сейчас, секунду, я вам... О, господи. Дарья, давайте немножечко посектынем, покумекаем. Посектынем? Я такого не знаю слова. А вы из какого города? Санкт-Петербурга. Родились здесь? В Ленинграде. Я тоже. Какое совпадение. Воплощение треугольник петербуржцев. Итак, будем отвечать или нет? Эксперт в искусстве. Есть возможность спросить у прохожих. О, замечательно. Подожди, Дарья, вы охраняете мою камеру вот эту? А мы с Вейской пошли спрашивать. Ты помнишь вопрос? подожди? Как называют авторитетом искусства? Молодец. Вот давай. Бери микрофон, бери микрофон. У женщины. Давай. Можно вопрос? Агрессивно. Агрессивное молчание. А, вот Здравствуйте, можно вопрос? Какой? На, по искусству. Ой, не, это мы не разбираемся. Кто Сразу разбирается? да Вы видите, можно вопрос? Спасибо, ребят. Ну ладно. Можно вопрос? Даёмоё. -мо, я что, настолько это плохо выгляжу? Это сложно, брат. Извините, можно вопрос? Очень агрессивно. Можно вопрос? Кого? Авторитетом в искусстве. Не понял. Авторитет в искусстве. Мороз, он видишь, как красиво рисует. Интересный, Интересный подход. Да. Интересный вариант. Можно вопрос, пожалуйста. Как называют авторитетом в искусстве? Авторитет. в искусстве. Не знаю, ментор. Как? Ментор. Почти. А -а, я не знаю. Спасибо. Спасибо. Австралитет вы Было рядышком, братишка. Не ценак, ну, не. Faced... Убираем букву Е, e, вставляем букву Э. E. Можно вас сюда? Ментор. Ментор. Дарья, вы точно знаете. Давай, мам. Давай. Мэ. Мэ. Т. Т. Р. Метр. Да. Вы что, я не смотрю, знаешь что я, такое метр? Я, я, метр? это машинка из тачек. Господи... Можно вас Вы точно не знать всю песню? И все завидуют нам, таким простым, простым друзьям. <смех> Нет, ну как-то вышло так, что стал я замечать, Что к девушке моей ты начал приезжать. Ты звонишь ей домой, когда, когда ли меня ли рядом ли нет, нет. Скажи, скажи мне да или нет, и дай мне свой ответ. И поехали. Ну, ну, где же ты, студент, игрушку новую нашел, не думал, не гадал, а девочку мою увел. Ну что же ты, студент, меня да? никак ты не поймешь, гуляй, студент, гуляй. Круто. Хорошо, вы правильно ответили на четвертый вопрос. Кто в России ввел обязательное бритье Кто бороды? Первый. Кто? Откуда ты знаешь? Думаю так. Уверен. Поближе к камере желаем. Куда ты пошел? Фили, ну, да. посмотрим, как, как ты выглядишь? Подожди. Прекрасно. Ух ты, Даша, не уходите далеко. Тоже поближе. Сейчас будет награждение. Давай, привет. Всем привет, папа, потому что мама здесь. Папа, привет. А как называется там, где можно будет увидеть себя? Это называется Негодяй ТВ канал. Негодяй ТВ, забери пока. Самый веселый, жизнерадостный канал с веселым ведущим. Обязательно. Это я. Это он. Так, ты еще маленький, вот с такими, да, с такими маленький. бабосами ходить. Маме надо отдать. Она. Че это, было? Царый денег не берут. Ну ладно, держи, купишься чупачу. Много чупачу. Так, ну может быть мама привет кому-то передаст. Увидит около 3 миллиардов людей вас. Ну да, давайте сюда. Конечно, конечно. Еще раз, как называется? Давайте сюда поближе, чтобы вас видела камера. Кому-то привет. Кайли Джаннелл, привет, я жду тебя. А мне некому даже привет передай. Она же The Nonsite. С наступающим Новым Году. Спасибо, восторг! А, уже спрашиваешь? Серьезно? Так, ну что ж, наша жизнерадостная передача с самым веселым ведущим продолжается, и мы ищем следующих пассажиров. Ну, где же ты, девчонка? Здравствуйте. Давайте поучаствуем в нашей передаче. Давайте. А что это? Ну, ладно, не хочет человек и не хочет. Что, что с ним сделать? Так. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вам привела молодой человек. Очень хотел бы у вас поучаствовать. Да, я хотел да. бы с вами поучаствовать. Давайте. давайте поближе к камере подойдем. Вот так вот станем. Я смотрю, ваши выпустили. Серьезно, вы меня Ты знаете. Я думаю, боже, какие тупые, какие тупые. Тут Нет. сейчас бы карма прилетела. Так, сейчас я сделаю все, чтобы вы были такими штупами, как О, и все остальные. Я, пыль, я это уже пыль. Хорошо, давайте-ка встанем вот здесь вот, вот здесь встанем. Я посмотрю, как вы выглядите. Камера новая, оператора нету, У -у -у. сами понимаете. Так, мне кажется, что хорошо. Ковбой, давай сюда поближе. Давайте, встаем. Ковбой, да. Как вас зовут? Меня зовут Евгения. Евгения, Евгения. кстати, Евгения. меня тоже зовут Евгения. А вас как зовут? Никита. Ну, а ты, да? Да. Никитос. Себе 13? Ну почти, да. Сейчас был пацан, ему было 13 на ВИЦ-ракет. Правда, бывает. Представляете, сколько годосиков на самом деле? 17. 17. Сейчас для вас будет блок молодежный. Молодежный? Там такие слова, что я сам не знаю, что это значит. До сих вы пор не могу. Да, вот эти, Ой, которые сейчас могут. Я, я думаю, что Никитос, Никитос, Никитос нам в помощь. Отлично. Сын на все надеюсь. А вы еще увидели прямой эфир и приперлись сюда из-за этого? Или вы... случайно видели? Нет, мы случайно. Мы поехали а... в Никольские ряды кататься, потом решили прогуляться, елку посмотреть. Вот. И я иду, смотрю, стоит. Жик. Ненавижу Никольские ряды. <laughs> а почему? Мне там не разрешали снимать. Да, ну, прискорно. Ну, нам понравилось, мы накатались. Опа! You've got me where you want me. Первый вопрос. Уже? Что такое краш? Краш? Давай. О, боже, краш. Я не знаю. Я, нет, я слышала слово, я его прямо это, я тебя его слышала. <связь> так, давай, давай, давай сюда, Никитос, <связь> тосты ты по-любому знаешь, что вся эта дрянь значит, ну... Краш, это тот человек, так, которого ты, ты вот любишь. вот камера вот сюда, вот сюда, вот смотри. Итак, объясняю всем. Да, да. Краш, это тот человек, которого ты любишь и боишься признаться ему в этом. Да? Да. да. да вот, так, вот так вот и живем теперь. А у меня написано, знаешь как? Невзаимная влюбленность. Ну, типа, ты любишь этого человека, может быть, этого исполнителя каких-нибудь угу. песен. Ты его любишь, а он то тебя не любит, а он тебя знать не знает. Наверное, это так, не? Если это не так, исправьте нас в комментариях, да? Да. Итак, Хорошо. второй вопрос, на который Евгения тоже хрен ответит. Бобровый. Кринжовый! Это да, какой? Да, Знаем, да. что это такое? Ужас! ужас. Да, знаю, да. Я Кри кринж, кринж, кринж. По идее, все эти слова, они английские слова, у которых есть перевод. Ну, Кто знает английский, тот знает. Стыдно. Кринжовый, ты-то ты на моде. Если ты кранш знаешь. Мне очень как кранж. Кринжовый за тебя, братан. О -о -о. Вижу, вижу, ты шаришь. Ну, Я кринжовый. Шаришь. Это как, какой? Ну, тебе мне стыдно за тебя, У тебя мне просто мэн, мне кринж. Мне что кринж за что? тебя. Кринж. Да. Тебе стыдно? Ну, за меня? Да, да. У меня написано неприятный мерзкий жуткий не знаю неправильно да я говорю ну, но возможно это перевод такой они используют откуда ты знаешь эти слова все из тиктока а -а -а. все зло там находится а -а -а -а. третий вопрос Профл. Должна, должна знать. Профл. Слушайте, знаю точно, если, если, если не знаю, но ну, а тебя я сто процентов слышала. Но я не могу сказать. Вообще ни один раз не дал. Ну давай. Шутка. Шутка. Профл. Гениально. Можно вас, Евгения. Ты нам, Никито Седовым, пока не нужен. Не уходи, сын. Сколько лет прошло, все о том же гудят а, провода, да. все того да, же да, ждут да. самолеты. Это спринт, девочка с глазами самого синего льда тает под огнем пулемета, это Ну Я вас не спрашивал, кто это поет. Я сама скажу, Саша Васильевна. Девочка с глазами самого синего льда тает под окном пулемета, под огнем пулемета. А я сказал? Окном да. <свят> Должен же расстаять хоть кто-то, но скоро рассвет Выхода нет Ключ поверни и полетели Нужно вписать в чью-то тетрадь Кровью как метрополитене Выхода нет Я на один вопрос ответила Выхода нет Четвертый вопрос, на который Никитос точно не знает ответ Что означает слово апофеоз? Эпогея, ну, какая-то концовка эпическая такая как-то так ну, накал страсти, апофеоз, апофеоз. вот. Ну, на страсти, апофиоз. Пик, чувств, что ли, апофиоз. Эпогей. А давайте спросим у зрителей. Давайте. Итак, вы берете микрофон и спрашиваете. У меня есть вторая камера. Ого, это было неожиданно. Это было неожиданно. Сейчас я протру, протру этот бубенчик, Протираю. А. Никито, сохраняй камеру. Смотрит он своими зенками. Пойдемте спрашивать, апофиос. Апофеоз. Давайте сейчас мы кого-нибудь найдем. Может, ребятушки родненькие, хорошенькие знают? Здравствуйте. Здравствуйте. А можете, пожалуйста, помочь мне? Не хотят. Все, сложно, когда нужно спросить у кого-нибудь. Ой, да, я, я слышала ваш, как, вас, когда вы говорили о том, что люди среднего возраста не Может хотят быть, вот общаться. Не Здравствуйте, можете, пожалуйста, мне подсказать одно слово, формулировку? Апофиоз, что это такое? Апофеоз. А? Апофеоз. Апофеоз. Формулировка. Как это? Я просто не смогла объяснить. То есть оттен... меня, меня отсюда. Не отсюда? Нет. Издалека. Мы Издалека. Мы не знаем. Ой, Мы чужие. Мы чужие. Да что Разве Раз вы здесь почти что наши. Ладно, пойду дальше. Приятного вечера. Спасибо. Вот скажите, пожалуйста, я вас очень прошу. Не хотят. Подскажите, пожалуйста, можете мне помочь? Мне нужно дать определение слову апофеоз. Да. Вот да, вот то же самое. То есть я понимаю, ты его понимаю, а вот как-то вот сформулировка не сложилась. <с> а Апофигей, как термин. Спасибо большое, хорошего вечера. Так, ну я не одна такая. Девчонки, привет. Помогите, пожалуйста, мне. Мне нужно дать определение слову апофеоз. Апофеоз, что такое? Нас четверо. Девочки, Давайте к этим девчонкам. Да. Девочки, здравствуйте. Подскажите мне, пожалуйста, помогите. Надо дать определение слова апофеоз. Надо дать что? Определение слова апофеоз. Наивысшая в, точка чего-то. В, в новогодние праздники какие-то странные вопросы задаете. Что такое апофеоз? определить. Она разознает познание. Апофеоз – это ну, конец чего-то такого. Что-то очень плохое. Я сейчас уже, конечно, память у нас другая, но когда-то... Ну, что-то такое. Заключение, да. окончание. Да, да, да. да, да, да. Барышня, здравствуйте. Помогите мне, пожалуйста. Мне нужно дать определение слову апофеоз. Апофеоз что такое? Я не знаю. Извините. Я ошиблась. На них была вся Надежда. Здравствуйте. А можно, пожалуйста, помочь? Женя, у тебя такая сложная работа. Пошли. Сейчас вот еще. Девушки, здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Мне нужно дать определение слову апофеоз правда смотрят и уходят. Ну пошли к юным. Влада, люди, здравствуйте. здравствуйте. Помогите мне, пожалуйста. Может, Почему? Помогите кому нибудь другому, пожалуйста. Может быть, вы знаете. <связывая> ну вот юные такие же. <связывая> а такие? А мне... Ой, спасибо. Не-не-не, вы можете мне помочь дать определение слова апофеоз? Апофеоз, это что такое? Это наивысшая какая-то точка. Правильно? Ну, насколько я понимаю, апофеозное состояние. Или окончание да? какого-то э, грандиозного события. Это я так думаю, mm -hmm. я не знаю. пойдем к Спасибо. Спасибо, девочки. Обожествление Путина нашего. Для чего вам это надо? Что? Обожествление. Восволение кого-то обозначает это вы посмотрели в интернете? По-гречески. Это неважно, что я посмотрела. Сам факт. Что, Почему вы придумали именно это слово? Жень, почему это почему? слово придумали? Колжей, должны восхвалять, обожествлять кого. Ну а как вы думаете кого? Я не знаю, я не Меня! Ну кого же еще? Меня! А это обожествлять, прославлять кого-то. Да, да, прославляешь, обожествляешь кого-то там. Да и не грецы это вот обожествляют. Спасибо большое, вы меня прям выручили. Спасибо. Нет, я как... Я почему-то думала, что это какая-то торжественная, ну, окончание чего-либо. Ну, я... Они тоже так да, думали. Да, да. И и даже даже и долго, и все, и все даже вот, вот, кого все Ой. Снеговик мой, бедный, замерз. Благодаря той женщине, чье имя мы не спросили, которая думала, что мы этот вопрос придумали, чтобы обожествлять, кого Сам она пошел? хотела обожествовать. Путина она хотела. Нет, об... Нет, все это для того, чтобы меня прославлять и обожествлять. Причем здесь Путин вообще. Я я здесь э, на этом канале за старшего, правильно? Все, передаем привет кому-нибудь и желаем кому-нибудь э, еще какие-нибудь другие приветы. Кайфтрит, привет! Возьмите мам, привет! колбаску, пожалуйста. держи. Никитос, говори что-нибудь. Ну, чего ты стесняешься? Ну, подписываемся на мой инстаграм, Казимир. Все. Казимир Малевич. Не, просто Казимир. А -а -а. Так, ну, Лосистка. ты еще маленький, тебе деньги еще рано, это чтобы у тебя были. Да? Ну и что, ты купишь себе киндер-сюрприз? Да, конечно. Если большой киндер-сюрприз, вот который огромный, mm -hmm. ну так себе. Шоколад не то. А внутри игрушка тоже так себе. Все, спасибо вам. Итак, наше жизнерадостное шоу и веселый ведущий продолжает свое движение. Нам нужно окучить еще одного человека. Спасибо Евгении и спасибо Никите за то, что они поучаствовали в этой волшебной передаче. Вот сейчас Я буду мучиться, бы сейчас буду мучиться кого-то еще искать. Представляете? Да? Все, Все вроде на расслабончики такие, да? Ну вот, как-то как как так, как-то так вот, вот так вот, вот так вот. Ребят, все, с наступающим Новым годом. С Новым годом, пока. Спасибо, пока. Пока. И полетели, выхода нет, выхода нет. Проверка аппаратуры. Отлично. Все, встаем сюда. Давайте вот так вот встаем. Братишь сюда, сюда, сюда, сюда. Вот так вот встаньте. Сейчас посмотрю, как вы в кадр залезли или нет. Что за темнотища? Господи. Подальше, подальше, ребят. Еще подальше. Молодцам. Лица черные какие-то. Придется Иса, Иса Писа сделать немножко погромче. Фух. Итак, меня зовут Евгений, и я очень жизнерадостный человек и ведущий этой передачи. Как зовут вас? Ксения. Привет, Евгений, меня зовут Максим. Эта передача называется «Вопросы за бабосы». Я сейчас задам вам пять вопросов. Если вы ответите правильно, получится немного бабосов. Отлично. Супер. Люблю. Маску сними. Не так комфортно снять, чтобы лучше было, хорошо. Конечно. Не люблю снимать масочников. Мне кажется, это сектанты. Редко. Ты сектант? В какой-то степени, да. Я так и думал, видишь? Сейчас, подождите, пожалуйста. Так, у меня телефон никто не срезал. Не, на месте все. Чего вы тут делали? Гуляем. Вы питерские? Ага. Так точно. Какую группу периодической системы Менделеева входит в водород? Рамштайн, ты давай не дурачишься мне, понимаешь? У нас тут серьезная передача. Да, секунду. А сер... конечно, вращение хулиган. Группа Но. первая. Молодец. Все. Аплодисменты, похлопы. Похлопай. Ну похлопай что ты в ладоши, делал? ну что ты. Да <смех> Попроще вопрос задавай, не управляю так. Я сам сделаю, если мне надо. Понял? Что он говорит? Возмущается. Ну, Возмущается. Ты, как, ты не очень правильно общаешься с человеком. То есть, мне не нравится такое общение. Ну, тогда не участвуй, я буду сейчас общаться с твоей подругой. Я участвую. Я... Это твой ковбой? Ага. Господи, какой он злой у тебя человек. Какую религию исповедовали в древнем Китае? Даонизм Попроще, все проще, здесь простые вопросы Хоть ему было сложно, но все просто Древний Китай, Тибет Буддизм Буддизм, все верно Ну похлопай в хотя бы оттуда Я не Зануда, он зануда у тебя Мне кажется, наоборот да, есть люди, которые меня не любят и ненавидят. Но я такой какой и есть, правильно? Но что я буду тут перед вами, перед всеми выплясывать? Да, я самый веселый, жизнерадостный ведущий э, в Ютубе. Только токсики в пяти А лет, есть токсики, вон в маске твои. Третий вопрос. Во что играл герой романа Достоевского игрок? В карты. Ставим на красное! Покер. Ставим на черное. Вы, блин, я было название, я же читала. Пускай да, подскажем. рулетка. Рулетку играл. С помощью подсказки нашего зануды, который стоит вон там. Нормально? Вот вот Четвертый вопрос. Мы не знали друг друга до этого лета, Болтались по свету, земле и воде, И совершенно случайно мы взяли билеты На соседние кресла на большой высоте. И мое сердце остановилось, Мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, Мое сердце замерло. Спринг? Вот так вот, а ты стой там один, понял? Пятый вопрос. Последний? Да. У -у -у. Что означает слово «экспансия»? <гуквот> сложная, не, вот, сложная хель, знаешь, хель. Да? сложная хель. Экспансия. На военном что-то, что-то же... Ты знаешь? Ну подойди к нам, подойди к нам, ладно, ладно, ладно, мы прощаем себя поближе, поближе. О, господи, господи, тебя это никто не слышал, не микрофон это, здесь, когда... экспансия, что такое? А это когда захватывают что-то. Ну территорию. Это мы территорию что делаем? Все захватывают. Территорию. И она а, становится? Э, ну, захватывает, да, захватывает. Больше? Больше, лучше. Увеличивают территорию, да? Да. Ура, Аплодисменты! Руки, микрофон, передавай привет кому-нибудь, желай кому привет, всего хорошего. я с Новым годом поздравляю, живу в Питере, первый раз вышла посмотреть на елку, вам советую выйти тоже из дома и погулять по городам красивенько, вот, поэтому в следующем году отдыхайте почаще, будьте позитивнее, не токсичьте угу. и оставайтесь всегда счастливыми. Все, это твой подарок. С наступающим Новым годом и Рождеством. Куэрто... Спасибо, и Рождеством. Пока. Пуэрто ну, Давай. Хорошо. Давай, хорошо, дружище. Называется все дерьмо, да. негодяй ТВ. Смотрите, да. ставьте лайки. Пишите голимые комментарии. Найдем. Это мой знак, кстати. Найдем. На этой прекрасной ноте. Мне хочется завершить это видео. И иногда я позволяю себе почитать комментарии и вижу, как много дерьма пишут обо мне, о том, какой я противный ведущий, как ужасно я разговариваю с людьми. И знаете, ребята, да, я такой ужасный, нехороший человек, но при этом остаюсь самым жизнерадостным и улыбающимся блогерам на этой планете. Вы можете с удовольствием а! поставить все эти лайки и написать комментарии. Подпишитесь на этот канал, если вы до сих пор не подписались на него. А я поеду домой. А, если вы не знаете, что написать в комментарии, напишите слово. Почувствую это. Опустоши свой мозг, не думай ни о чем. Ведь этот мир сейчас прошлое не при чем. эту секунду этот не половин Наблюдай, не думай моментом, темкой паникой, проснувшись утром, сразу вспомни, кто ты такой. Ты не прошлое, не будущее, ты вообще никакой тебя. Сейчас все остальное Более а всего забыть О, застыла душа О, два щекуна О, сестрится Выкидить башки дерьмо нашли Раз, обеселиться Мик Секунда Чёткая рифма будет Слушайте